Здравствуйте! Сегодня я вам хочу показать свою первую орхидею, которую два года назад нам подарили с одним цветоносом. За два года мы успели нарастить шесть цветоносов, вырастить кучу деток, и сегодня мы выглядим вот так. Вырос настоящий монстр. И орхидея требует омоложения. Я оторвала один листик, и она стала активно растить корни. Когда корни подрастут, я эту орхидею отрежу. Верхнюю часть отрежу. Вот так. И посажу другой субстрат. На нашей орхидеи есть одновременно и цветы, и семенные коробочки, и детки. Некоторые могут сказать, что перегружена орхидея ей очень тяжело. Я думаю, что нет, потому что она. Растит новый цветонос. До свидания. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки.